Здарова, парни! Меня зовут Тони. и в этом коротком видео я расскажу кратко о теме моего выступления на первой практической пикап-конференции YouTube-блогеров. То есть конференции ребят, которые не просто говорят, что они практики, но и каждую неделю доказывают тебе это, что они практикуются на своем личном примере, на примере своих учеников. Итак, тема моего выступления — это директ соблазнений. Мы боимся, боимся знакомиться, боимся переходить на сексуальный контекст с боимся вызванивать девушек на свидание, боимся показать свою прямую сексуальную заинтересованность девушке. Конечно же, этот вопрос можно решить на нахрапом, пробуя там, десятки, сотни, может быть, тысячи раз, а можно научиться сразу, используя готовые рабочие инструменты. О принципах директивности, о тех самых инструментах, которые помогают Быстро соблазнять это фасты и секс на первом свидании, и будет тема моего выступления. Я расскажу то, о чем не рассказываю даже на тренингах, и расскажу свои новые секретные темы, секретные фишечки, к которым я пришел в 2017 году, и о которых, ну, практически вот единицы только знают ребят, которые были на прошлых двух потоках тренинга «Директивные знакомства». Но более того, если ты запишешься на конференцию, ты получишь от меня один мощный жирный бонус, это... Инструкция по поведению тебя дома, по соблазнению дома, как ты, ты привозишь девочку домой, как ты можешь действовать, одна из стратегий, как ты можешь действовать пошагово, чтобы ваше общение с девочкой через час, ну, полтора максимума закончилось сексом. Я в этом бонусе рассказываю все, начиная с момента, как ты зашел с девочкой домой. Как себя вести первые 5 минут, что говорить ближайшие 10 минут и так далее. Когда там ей показываете квартиру, это понятное дело, там именно о стратегиях. Стратегиях и вербальных, и невербальных, о прикосновениях, о темах для разговора и так далее. Еще раз, страх существует у каждого. Кто-то может его преодолеть, а для него это не проблема. Кто-то не может его преодолеть, потому что ему не хватает внешней мотивации или инструментов по работе со страхами. Кто-то, даже несмотря на страх, пробует и у него получается, но, не, но это не приносит ему то самое удовольствие, ради которого он занимается пикапом. Вот как это убрать при помощи директора, при помощи искренности соблазнений, и будет посвящено мое Основная задача моего выступления Показать тебе, что пикап может быть другой Что от пикапа ты можешь получать удовольствие И рассказать тебе несколько инструментов, которые упростят, так сказать, достижение этой маленькой цели А может быть и большой цели В конце концов, если ты занимаешься пикапом, тебе это не в кайф Ну, нахеру тогда сдал Я уверен, что часть из этих инструментов, возможно, ты слышал, но большую часть ты услышишь в первый раз И поэтому 23 декабря я жду тебя Ссылочка в описании, записывайся, там цена копеечная, можно участвовать как вживую в Москве, тогда ты сможешь задать мне личные вопросы, можешь участвовать онлайн, если ты не из Москвы, там также есть разные варианты, разные варианты участия. Надеюсь, тебя увидит 23 декабря, на это все, всем счастливо и пока!